Прогрузился, блин. Диалог называется, блин. GTA 5. Продолжаем. Едем обратно на... Даунтаун. На... Где, короче, это... Не только чтобы это последний раз был. Eastbourne Вей, Район приезжаем. Бульвар Санвитус. Санвитус. Открой свои глаза. Так, глаза у меня открыты. Спасибо уже, который год Да и веду я не быстро, так скажем, чтобы уж так. Ух, Сказал. Вух! Так По всем правилам дорожного движения я должен стоять, постоять, пропустить. Кем же По всем законам я не, если это была бы М. Эм... Государственная компания не частная, то можно нужно было бы нам это. Тут можно было бы, ну, как бы, без всех с не доехать. А не, это частная компания, это частные.. А не, эвакуаторы занимаются, в основном, частной компании. Ну вот, все. Аж. все. Сесть. Будь осторожна. Ну а чем мне не будет? То, что мне наградили, пройдено. Или семья все равно и так так должна знать, что где нужно, где не надо, где она нужна, где не нужна, так. Нет, все же лучше... Не пройдено, что ли? А сейчас случилось такого-то? А? Выполнение заказа... А, блин, понял. Надо то есть сидеть до в машине до того момента, когда... Фух. Да. Take that. Stand four. Copy that. машина. Это ж Сан Андрес! Это ж то место, где Си Джей? Где Си Джей был? Жил даже. Си говорил, Алло, um, повторяем, миссию потому что, ну, а как бы, аля, я начинал ее тоже, ну, как бы, не ну, у меня будет челлендж после того как эм, у меня будет, у меня пройдет, эм, когда Mm -hmm. когда ко мне девушки придут я челлендж я специально не буду ни во что играть никакие сценарии не буду писать ничего не буду делать просто с ними проведу этот вечер и все день точнее просто с тани же не проведу этот день и все да поел, я поел. Ой, ребят, извиняюсь. Сейчас. Sorry.